Всем большой привет, на связи Евгений, и это долгожданный урок по настройке интернет-магазина с помощью сервиса PuzzleBot. Пройдя этот урок, вы сможете полноценно продавать любые цифровые продукты вашим пользователям, которые используют вашего бота, и полностью автоматизировать выдачу вашего цифрового продукта. То есть вам вообще не надо будет участвовать в этом процессе. Как мы это с вами реализуем? Используем, соответственно, для реализации всей конструкции конструктор ботов, который есть в пазлботе. В данном случае у нас будет использоваться в несколько простых полей, где у нас идет спецпредложение, проверка оплаты. Если пользователь оплатил, ему выдается товар. Если он не оплатил, ему выдается сообщение о необходимости оплатить данный товар. А каким образом это все будет работать? А, смотрите, то есть нам необходимо будет зайти в раздел «Магазин» активировать магазин и настроить следующим образом его. То есть вам необходимо будет выбрать платежную систему, через которую вы будете принимать у пользователей деньги, выбрать валюты, которыми вы будете принимать деньги, через которые вы будете принимать деньги у ваших пользователей. Я выбираю сервис Robacks и российский рубль. Почему сервис Robacks? Несмотря на то, что здесь есть достаточно большое количество разных платежных шлюзов. Все на самом деле максимально просто Робокасса представляет самые выгодные условия По приему цифровых платежей То есть интернет, денег да, В разных форматах Электронные кошельки, банковские переводы При этом у них встроенный шлюз Который выдает онлайн чеки и это абсолютно все бесплатно И настраивается все в пределах одного дня И он работает в большинстве стран С которыми вы будете работать Поэтому я Робокасса вам точно рекомендую Ссылку на подключение я оставлю по этой ссылке вы сможете пройти ускоренную модерацию и дополнительные плюшки на тарифные планы. Итак, то есть вам необходимо будет подключить робокассу, ну, либо любой другой платеж, просто я рекомендую робокассу. После чего в интернет-магазине вам нужно будет выбрать платеж, который вы настроили, и выбрать валюту. Далее, если мы продаем цифровые товары, и они у вас не имеют ограничений, да, то есть продаете вы, допустим, книжку, вы убираете вкладку «Скрывать товар», если он закончился, потому что ваши товары не заканчиваются. Дальше «Отображать варианты группы товара в все равно там виде», а «Отображать описание товара в приложении и «Быстрая покупка». Ставить вот эти вот три галочки. Дальше «Убираете способ доставки», потому что если мы продаем цифровой товар, у нас в принципе нет никакой доставки. Мы не отправляем пользователю там, наложенным платежом почты или что-то в таком ключе. Дальше вам необходимо включить галочки на «Способ оплаты» и «Подтверждение способа оплаты». Убрать, отображать артикул товара, убирать автоматически, очищать корзину, потому что функцию корзины мы использовать не будем. Дальше вы ставите галочку «Резервирование товара и ограничение времени оформления заказа на 60 минут». Ставите статус оформленного заказа и убираете галочку «Соповещать пользователя о смене статуса». Для чего это необходимо? Если у вас полноценный интернет-магазин, вам необходимо будет установить эту галочку. А когда пользователь будет совершать оформление вашего заказа, ему будет приходить сообщение, что заказ оформлен, заказ обрабатывается, заказ отправлен вам. То есть вот эти вот статусы будет ему приходить. Мы эту галочку убираем, потому что она нам не нужна, в принципе. То есть все. Здесь мы все настроили. Главное, что вы выбрали платежный шлюз и выбрали вариант, через который вы будете принимать оплату, то есть валюту. Что нам необходимо сделать дальше? Товары в магазине мы создавать не будем. Там мы в принципе можем их насоздавать, но я вам покажу более простую схему. Так, это мы все закрываем. Возвращаемся теперь к нашему боту. Что здесь мы с вами будем делать? И давайте я как раз вам покажу на примере бота. Сейчас я проверю, чтобы все у нас работало а, активно. То есть вот наш бот. А, мы а, Для тестирования я поставил здесь фразы. Сейчас я уберу бота. А, договор, договор. И, соответственно, на английском языке, а чтобы просто вызвать вот эту вкладку с договором. Давайте я сейчас просто напишу. Договор, надеюсь, что бот сейчас работает адекватно. То есть договор. Все, то есть вот договор. Пользователю пришло сообщение, вот это, которое вы видите на экране, то есть вот, вот это сообщение. Сейчас я уберу бота. А, которое у нас создается простым образом. То есть мы с вами используем простое поле, да, то есть мы используем изображение, либо текст. а И в онлайн, в онлайн клавиатуру мы ставим кнопку, кнопка условия. Купить договор и, и пояснения, То есть в данном случае у нас кнопка условия, которая идет проверять условия покупки данного товара для, для чего это реализовано? Дело в том, что когда у нас пользователь будет покупать товар, мы будем назначать ему группы То есть у нас оплаченный платеж, это шаблон договора, я специально так сделал, чтобы было удобно Хотя давайте я, наверное, сначала покажу сам товар, а потом условия, которые будет его проверять То есть у нас есть вот с левой стороны это предложение товара, а это сам товар Следовательно, в данном случае, так как у нас нет корзины, мы пользователю не можем сказать То есть автоматически мы ему не можем сказать, что оплатит тот или иной товар Поэтому мы имитируем этот процесс И я пишу просто пользователю, что мы используем сервис Рубоказ, вам необходимо оплатить наш товар И здесь стоит кнопка, и вот эта кнопка, эта кнопка Проверка платежа. То есть это кнопка с назначением платеж. Давайте сейчас я еще раз вам покажу. То есть мы с вами выбираем... Сохрани. Окей. Okay. То есть мы выбираем с вами кнопку. И в кнопке мы выбираем с вами платеж. И заполняем. То есть название кнопки для пользователя. Что это платеж, наименование платежа, э, валюта платежа, стоимость платежа и что должно произойти после того, как пользователи оплатят? Но в данном случае, когда пользователь оплачивает, он должен получить сообщение о купленном товаре. То есть в случае, когда платеж проходит, обратите внимание, здесь появляется вот такой значок с деньгами, да, с изображением валюты. Как только происходит оплата, пользователь получает сообщение, что спасибо за оплату, вот ваши материалы и, соответственно, все необходимые ссылочки на скачивание. Давайте я еще раз покажу, как это реализовано. То есть мы вставляем с вами inline-клавиатуру, Нажимаем на добавить кнопку, выбираем платеж. В платеже, соответственно, мы даем название кнопки. То есть, смотрите, название кнопки «Перейти к оплате шаблона». То есть, в данном случае будет продаваться договор, а, и происходит оплата шаблона. Дальше идет наименование платежа. То есть, это шаблон договора. А, валюта. То есть, наименование платежа — это как раз то условие, по которому мы будем проверять, что если оплата по шаблону договора. Если есть оплата, выдаем товар, если нет оплаты, то говорим, что необходимо оплатить. Дальше мы выставляем стоимость и выставляем переход к условию, когда выполнено, то есть когда оплачено, и нажимаем, соответственно, на «Сохранить». Если пользователь оплачивает, он автоматически получает вот это сообщение. Когда он его также получает, а чтобы было проще, я еще в действиях задаю добавление категории и сценарий. Для чего это реализовано? Когда пользователь покупает товар, если вдруг он его каким-то образом потеряет это сообщение, либо что-то произойдет, я просто через сценарий ему дополнительно отправляю этот товар. Говорю, спасибо, что вы купили, надеюсь, у вас не возникало никаких проблем. Вот, пожалуйста, ваш товар. Пользуйтесь, и э, указываю, что он всегда может его скачать, если он напишет там кодовое слово И когда он, написывает, когда он пишет это кодовое слово в боте, то срабатывает, допустим, сценарий там, отписки э, пользователя То есть примерно по такому же формату То есть он пишет слово, к примеру, там курс, подарок, книга И ему всегда при, приходят сообщения с оплаченным товаром То есть с тем товаром, который он купил Второй момент это проверка оплаты То есть для чего нам вот эта вот оплата здесь Все на самом деле просто То есть когда мы предложи, делаем предложение человеку Он у нас может быть в двух состояниях Он купил товар или он не купил товар В данном случае условия это стандартная форма условия. да? У нас проверяет следующее правило, что у нас есть платеж, шаблон договора. Как вы помните, на, в этапе с договором, то есть вот здесь вот с, мы указали, что назначение платежа у нас шаблон договора. В данном случае у нас идет проверка условия. То есть у нас вот платеж за шаблон договора есть. Если есть, то а, переназначит в куплено. То есть это говорит о том, что если этот пользователь уже купил наш договор, то есть наш продукт, а то когда он попробует еще раз нажать на «Купить договор», ему сразу будет написано, что «Спасибо, скачайте». То есть не будет сообщения, что он должен его оплатить. И наоборот, правило второе. То есть или, то есть если а, вот это не сработало, то есть у него нет оплаты, ему появляется сообщение «Купите». «Купи договор и пояснение». Да? То есть это название кнопки. И здесь у нас идет сразу переход к а, «Купи договор и пояснение». И вот оно у нас идет «Договор продажа». Также здесь можно дополнительно добавить группы, чтобы пользователь добавлял, допустим, что вот я пишу «пк» — шаблон. Это значит, что в моем случае «пк» — это потенциальный клиент. Если он, соответственно, купил продукт, тогда он становится «к» и там шаблон. То есть «к» — это клиент, «пк» — это потенциальный клиент, «к» — это просто клиент. И давайте посмотрим, как это у нас реализовано. То есть вот мы, я включаю обратно Telegram, Вот у нас наш продукт. «Купить договор» и пояснение к нему. То есть я нажимаю на «купить». В данном случае я его не оплачивал, видите, как работает условия, То есть как раз срабатывают условия, что у меня нет оплаты. То есть нет оплаты, и нам идет, вам нужно оплатить доступ. Давайте попробуем нажать «Перейти к оплате шаблона». Появляется ссылка, которая должна нас сейчас перекинуть на ссылку с оплатой. Давайте мы ее откроем и посмотрим, как это будет выглядеть. Нажимаем на «Перейти». Появляется вот такой переход к оплате. А, давайте сейчас я еще раз открою, чтобы вам было видно весь процесс. То есть я нажимаю в боте на «Перейти к оплате». Пазл бот показывает, что идет переход к оплате, после чего появляется вот такой быстрый бланк, где мы можем оплатить банковской картой, либо Kiwi-кошельком. И, соответственно, если пользователь вводит свои данные и оплачивает э, товар, то по нему сразу же срабатывают условия, что он купил товар. Да, то есть по нему срабатывают условия, и идет сообщение, что «Спасибо, товар куплен». И он может его, соответственно, скачать. И сразу же после оплаты он получает, он добавляется, в, исключается из группы потенциального клиента, добавляется в группу клиент действующий, а и по нему может идти дополнительная рассылка и другие специальные предложения на оплату. Вот таким простым образом мы с вами можем реализовать бесконечное количество разных товаров, которые мы продаем нашим клиентам. Просто в боте и вызывать их по командам. Плюс я напоминаю, что когда мы делаем рассылку, в том числе даже из сценариев, мы можем указывать в кнопке вызов того или иного сценария. Поэтому если у вас есть какая-то пачка э, цифровых товаров, которые вы хотите реализовать, вы можете прямо в рамках своего бота нашпиговать здесь большое количество товаров, сделать рассылку и сделать так, чтобы пользователи... Реализуя, то есть акцентируя внимание, реагируя на ваше спецпредложение, которое вы вам отправляете Просто открывал ту или иную секцию в боте, взаимодействовал с ней, оплачивал товары и получал их вот таким образом можно делать это все максимально просто. Плюс мы также можем добавлять новые группы, мы можем делать вложенности в рамках пазл бота, чтобы пользователь, купив товар, вылетал вообще в другую группу, да, то есть по нему запускался другая, другая группа в рамках этого бота. Можете реализовывать так, можете реализовывать вот таким образом. То есть основная прелесть пазлбота бота в том, что этот сервис позволяет вам реализовывать практически любые идеи. А вот таким простым образом, просто через конструктора Также напоминаю, что это, эту же схему можно реализовать с помощью магазина и сделать это более сложным То есть в данном случае у нас тогда появляется корзина В корзине может быть несколько товаров У нас могут товары заканчиваться Можно выбирать э, доставку, способы доставки и прочее Но в рамках основной аудитории, которая пользуется пазлботом, то есть моя аудитория, которая меня смотрит, это технические специалисты, преимущественно для онлайн-школ и онлайн-школы, поэтому там нет просто физических товаров, поэтому в рамках данного проекта мы это рассматривать не будем. И также, раз мы уже говорим про реализацию вот этого товара, то есть договор предложения, это набор документов, которые я рекомендую получить каждому техническому специалисту, то есть это документы, которые я сам составил, это документы, с которыми я работаю. Это договор наказания услуг, это акт о выполненных услугах, это техническое задание, это брифы, которые необходимы для того, чтобы вы работали с заказчиком, и заказчик просто при работе с вами не смог каким-то образом сесть вам на шею, кинуть вас на деньги, не заплатить вам, либо наоборот бесплатно заставить вас работать, либо работать сверх нормы в любое время. То есть это техническая, это юридическая безопасность через документацию, документы, договора, которые позволят вам вести ваших клиентов безопасно, чтобы вы гарантированно получали деньги за ту работу, которую вы выполняете. Поэтому, если вам это интересно, зайдите вот в бота, который вы видите на экране, напишите просто слово ⁇ договор ⁇ почитайте внимательно, что это такое, возможно, вам это понравится, и вы это приобретете. Это стоит символических небольших денег, но это гарантирует вам безопасность вашу в будущем при работе с любыми заказчиками для любого проекта, не обязательно пазлбота, для любого проекта, для любого заказчика, если вы оказываете как фрилансер какие-то услуги. Все, в любом случае спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы научились настраивать э, ботов, продавать товары. И все, желаю вам прибыли за настройку, либо за реализацию ваших товаров. Спасибо за просмотр, пока-пока.